Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Как стало известно, в конце октября в Турции, как и обещали, Мирабовские в количестве 5 душ, включая Кобу Ахвледиане, Махохию, которого подозревают, что он заказчик Япончика, кемеровского Женю, Веселого и других. При личной встрече в присутствии постороннего вора Ремена дали по ушам 55-летнему Аслану Кабуладзе подопечному приближенных Шакро и личному крестнику Багри. Суд с вынесением приговора и телесным наказанием состоялся в курортном городе Кемер в ресторане на набережной, где Аслан столовался в компании Ремена и Гурселя. Оказавшись лицом к лицу, Коба спросил Кабуладзе, почему тот, зная, что его уже год ищут воры, сам не приходит к ним. На ответные лепят о готовности сопровождаемый истерическими припадками и другими ухищрениями Аслана привлечь к их компании внимание окружающих. Воры сказали, глядя на тебя, пропало желание о чем-либо говорить с тобой как с вором, ты не вор. В знак особого презрения воры попотчивали Аслана пощечинами и подзатыльниками. Гурсель, попытавшись возникнуть, отхватил наравне с Асланом. Ремена не встревал, а позже подтвердил, что все было в рамках воровского. Очевидцами всего этого были посетители заведения и братва Аслана, которую он пытался вовлечь в разборку и использовать как прикрытие. Никакой реакции от Аслана или его сторонников затем не последовало. Не исключено, что такой исход, когда получить по ушам проще, чем вернуть то, что скушал, Кабуладзе устраивает. Тем паче, это не первый раз, когда Аслана оставляют без имени. Начавшись с подачи Бадри в 1992 году, Карьера Кабуладзе тогда же и прервалась в результате вето от батумского патриарха Зури Ценсадзе. Только в 2000-м, за который следует принимать отчет непрерывного пребывания Кабуладзе при своих, Зури, подавшись на уговоры Бадри, дал Аслану второе рождение. Возможно, ситуация с Кабуладзе могла бы и потерпеть, не коснись в сентябре, он и его сторонники, чеченского вора в законе Ахмеда Шалинского, ровно за то же, в чем имеются претензии к самому Аслану а именно в проедании общего. Быстрым осуществлением своей угрозы в отношении Кабуладзе, Миробовские показали, что пройти мимо них в решении общих вопросов не выйдет, тем более что для этого у некоторых слишком запятнанная репутация.